Всем привет! У Геранда новый выпуск. Какой-то новый монстр из будущего. Давайте смотреть. Привет! Поехали! Это монстр. И он из будущего. Вот отправляйся в прошлое и предотврати все это. Доспех терминатор! Танкминатор, хм. танкминатор. Вот те древние орудия, сражения. В смысле древние? Вот тебе челюсть. Потому что сейчас мы уже такое не используем, в прошлом такое использовали, вот. Ого, ого, ого ему. О, он как-то в Россию сейчас поедет, получается, судя по ложку. Рущие. В России березка стоит. Так ты можешь вообще средневеку. Пришел, обнял березку. Что-то вообще ракет. Ой, ой, а что это? Выстреливают а соот. Сове... Это когда были еще советские танки, видишь? И они такие, видишь, не поняли, что была за ракета такая. Такие, ну, ну, ладно, нормально, помог, помог, хорошо все. Это уже бесполезен. Уходи Получается, отсюда. у них есть машина времени, чтобы отправлять танки из будущего в прошлое. Телепорт какой-то. У меня стал такой линглон на мобильнике, когда еще была раскладушка. Ту -ту было в них стрелять, пока они его Глазки зажмурили Что же они так не подумали-то Что это стоит? У него же нет снарядов Ну он типа. так, Иди чисто там для, для красоты Красивый ой, -ой уже не сможет уехать У ну, него какой-то крючок Сверху, нет? Похоже Опа, О. опа, опа, опа Розенган! Голенький такой, появляется такой <laughs> Мне нужно тебя победить Че непонятно Не разобрались, кто, куда, чего не стреляют, я вот не понимаю. Опачки. Цель уничтожить. Что-то как-то... что такое Какое-то новое оружие. Два уха. Может они просто сейчас задохнутся и умрут? Может, заряжают там. А, он как ниндзя. С пулемета. пиу пиу -пи -пи -пи пау и все. А с пулемета можно там пробить? И сейчас их тоже раскатает. Это что, типа, советские танки. Не надо трогать. Ой, сейчас год. Ого! тут а ну, ты не знаешь, те же отправили сюда. Еще кто-то сзади едет. Все пролетело ему в затылок. А кто там был вообще? Неизвестно, это мы узнаем в следующей серии. А может быть, какой-то монстр из будущего, который уже только со стороны немцев появился, как ты думаешь?